Всем привет! Смотрите как заменить сбойный диск в RAID массиве Synology Nas DSM. А еще как добавить дополнительные накопители и сделать миграцию с RAID 5 на RAID 6. Нет ничего хуже, чем звук неисправного жесткого диска или ошибки накопителей на хранилище. Потеря гигабайтов данных, фото, видео документов близка как никогда так как дисковый массив находится в деградированном состоянии. Сохранность ваших данных зависит от правильной замены вышедшего из строя диска и восстановления RAID. Если вы используете для хранения ваших данных устройство NAS, при правильном подходе вы с легкостью сможете восстановить работу RAID массива. Прежде чем приступать к замене дисков нужно определить тип RAID. Поддерживает он замену диска без потери данных и сколько накопителей могут выйти из строя без прекращения его работы. В данном видео я покажу на примере устройства от Synology и RAID 5 уровня. Если для хранения данных на дисках используется технология RAID 5 и вышел из строя лишь один накопитель, все не так плохо. Технология построения RAID 5 позволяет продолжать работу NAS в обычном режиме даже при поломке одного диска. Поэтому не нужно сразу менять его на любой имеющийся диск. Тем не менее вы теряете дальнейшую отказоустойчивость, так как при выходе из строя еще одного накопителя рейд будет разрушен. Помимо этого диски в массиве подвергаются повышенной нагрузке, поскольку они должны выполнять задачи вместо неисправного, и когда рабочие диски постигнет та же участь лишь вопрос времени. Если еще один диск выйдет из строя, ремонт рейд и восстановление данных станут более трудными и почти невозможными для выполнения. Поэтому рекомендуется в кратчайшие сроки заменить нерабочий накопитель. При выходе из строя диска NAS предупреждает громким звуковым сигналом. Также при входе в DiskStation Manager вы увидите уведомление о том, что один из пулов имеет деградированный статус. Рекомендуется заменить нерабочий диск. Если предварительно были настроены уведомления, то вы еще получите письмо с уведомлением об ошибке на почту. Для начала нужно определить высший из строя диск. Для этого откройте меню Storage Manager HDD. В этом списке по номеру вы сможете определить диск, который нужно заменить. Рядом с каждым диском вы видите его статус зеленым или красным цветом, в зависимости от состояния диска. Когда все работает правильно, рядом с каждым диском вы увидите зеленую надпись "Normal". Рядом с неисправным диском будет отображаться статус красного цвета "Crashed" или "Failed". В моем случае неисправный жесткий диск вовсе не отображается, так как он полностью нерабочий. Прежде чем осуществлять любые манипуляции с дисками, рекомендуется сделать резервную копию важных данных, обозначить все диски и их порядок. Затем вытащите из соответствующего лотка диск, который нужно заменить. Здесь каждый из лотков пронумерован. Если нумерации нет, ее можно определить. Номер диска – это его положение в корпусе на хранилище, слева направо. Если из строя вышел диск 5, то это пятый жесткий диск слева. Определив нерабочий диск, вытащите его из корпуса. NAS-устройство от Synology поддерживает горячую замену дисков. Это значит, что его не обязательно выключать при замене накопителя. На его место установите новый накопитель или, если есть свободный лоток, установите новый диск в свободный слот. Перед тем, как добавлять диск в массив, его рекомендуется проверить. Для этого запустите Smart Test, откройте Storage Manager и перейдите к разделу HDD SSD. Здесь выберите новый диск и кликните по кнопке Health Info. Затем правой части экрана Smart Test, выберите тип теста и нажмите Start. Во время работы вы увидите статус и ход выполнения. При успешном тесте можно добавлять накопитель к массиву. Откройте менеджер управления NAS, меню Storage Manager, Storage Pool. Здесь кликните по кнопке Action и выберите из списка Repair. В открывшемся окне добавьте новый диск в список справа и нажмите Next. На уведомление о том, что данный диск будет затерт нажмите OK для подтверждения, а затем Play. после чего начнется процесс восстановления. По окончании процесса его статус изменится на Normal И как видите все файлы, которые хранились на устройстве остались без изменений. Раз уж мы затронули процесс добавления диска, давайте рассмотрим как добавить дополнительные диски нас в нас хранилище и сделать миграцию с одного уровня RAID к другому без потери данных. На примере RAID 5 и миграции к RAID 6. В NAS-устройствах можно изменять тип RAID для пулов ресурсов хранения, не опасаясь того, что существующие данные будут утеряны. Например, можно создать пул ресурсов хранения RAID 1, позднее изменить его на RAID 5 в случае установки дополнительных дисков, а затем преобразовать его в RAID 6. Чтобы изменить тип RAID в NAS должно быть установлено достаточное количество дисков. Минимальное количество дисков для RAID 5 – 3. Для того чтобы изменить его на шестой нужно добавить как минимум один диск. Прежде чем изменять тип RAID убедитесь, что состояние пула является исправным. При добавлении дисков в массив их объем должен быть больше или равен диску в самом малом объеме в этом пуле. Также все диски должны быть одного типа. Для изменения уровня RAID откройте меню Storage Manager Storage Pool. Здесь кликните по кнопке Action и выберите из списка Change RAID Type. Выбираем RAID 6, Next. Добавляем диски для расширения массива и жмем Next. Во всплывающем окне с уведомлением, что данные на этих дисках будут затерты, жмем OK. Проверяем конфигурацию и жмем Apply для подтверждения. После начнется процесс добавления новых дисков и перестроения RAID массива. По завершении на экране появится уведомление об успешном преобразовании RAID. При таком перестроении все данные, которые лежат на дисковом массиве останутся без изменений, не учитывая ситуации аварийного выключения питания. При перестроении массива происходит перерасчет четности, данные на дисках призаписываются. В момент пропажи питания процесс прерывается и все данные, которые хранятся во временной памяти могут быть повреждены, в результате RAID будет разрушен. В таком случае доступ к файлам будет утерян и для восстановления потребуется специализированная программа для восстановления данных с RAID. Что может произойти с массивом при аварийном отключении питания при перестроении RAID вы сейчас можете видеть на экране. Как видите, массив разрушен. Диск недоступен и все данные утеряны. Далее для расширения места откройте раздел Volume, кликните по кнопке Action и выберите из списка конфигурацию. Здесь установите размер диска и нажмите ОК OK для подтверждения. Диск расширен. Миграция с RAID 5 на RAID 6 прошла успешно. Как видите, все файлы, которые хранились на RAID 5 массиве, остались без изменений после перестроения. В том случае, если при перестроении у вас пропало питание и RAID массив был разрушен, случайно удалили важные данные, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman RAID Recovery. Утилита в автоматическом режиме соберет разрушенный RAID и вы сможете достать из него ваши файлы. Она поддерживает все популярные типы RAID и большинство устройств от различных производителей NAS. Детальнее о восстановлении данных с RAID Synology NAS смотрите в другом видео, ссылку я оставлю в описании.